салам алейкум в как я говорил раньше сейчас появились бизнес э, туристические визы и можно по ним уже приехать уже люди едут от анханделя по туристическим визам очень много сейчас стало людей заезжать потому что туристическая виза выводится в течение дня очень быстро выводится ссылка на туристическую визу будет внизу под этим видео Поэтому можно будет спокойно зарегистрироваться Оплатить прям с любой карты И все И вы можете уже получить туристическую визу Это раз Потом останется у вас там Паспорт вакцинации Потом нужно будет зайти на специальный портал Внести все данные И Можно уже приезжать То есть у кого уже есть Все документы Он может хоть сегодня прям примчаться Хоть сегодня уже может приехать туристическую визу кто не может например делать мы помогаем мы помогаем сделать мы раньше так работали например если я оплачиваю с саудовской карты по одна цена идет а если вы оплачиваете там из за из-за кордона то у вас там списывается но ну, порядка порядка 10 долларов сверх, потому что перевод оплата до сюда и в конечном итоге в конечном итоге 10 долларов короче где-то теряете и поэтому мы всегда вот с ребятами здесь, с братьями, с нашими договариваемся, то есть я, я, например, оплачиваю 10 долларов мои, я оплачиваю со своей карты, а братья потом переводят денежку, или привозят, приезжают, мы здесь оплачиваем, и все, вот на этом мы зарабатывали свое время до пандемии, но может быть сейчас это опять все возобновится, и так вот, даже 10 человек заедут, это Альхамдулли, у тебя уже э, и заработок есть. А так сами можете оплатить, быстро оплата проходит. Единственное, как я говорил, Казахстану не дают, Казахстану не дают. Потому что многие пишут, многие пишут в этом в комментариях, вот, Казахстану дают, там написано. Ну попробуйте, попробуйте, еще раз попробуйте. Дают, точно дают. Потому что они списывают деньги, но потом и не вернешь эти деньги. Потому что вчера у меня клиент был, он говорит, у меня списали, но денег так и не вернули. И вряд ли вернут. Я говорю, ну теперь надо Саппарт звонить там, туда, в эту поддержку. Звонить, дергать их. В общем, для Казахстана турвиза пока не работает. Еще раз говорю. Потом многие братья и сестры пишут там э, в комментариях, например, а как вот э, работать с работой, помогите с работой. Мы, э, мы здесь помогаем в плане, в плане виз. Работу мы не можем пока предоставить, потому что э, я в этом направлении не работал чтобы здесь работу находить это это это то есть у меня нет такой возможности работу найти здесь знаете как здесь надо будет самим приезжать и э, уже находить работу работодателя искать что-то ну как в египте субханала вы свое время 20 лет назад когда в египет приехали мы приехали как говорится дикарями то есть сам приезжаешь ты никто тебя не посылает никакие ему на тебе не отправляют, никакие мечети не отправляют, тебе жилье не дают бесплатно, э, стипендии тебе нету, и сам, короче, приезжаешь и сам живешь здесь в Египте, да, вот так многие студенты и э, все э, студенты вынуждены были работать. и учились и работали, и товары возили в Россию и продавали, и масло маслотные, и сваки, и платья намазные, и все, короче, все продавали. Потом э, братья открывали рестораны. Магазины, открывали какие-то мастерские. Я помню, я помню, мороженые цеха у нас были. На каждой улице стояли эти мороженые аппараты. Потом кто-то занимался таблетками от печени, кто-то занимался этим, этим, В общем, каждый занимался чем-то. Вот в Египте до сих пор, альхамдуля, альхамдуля, до сих пор там братья живут, работают. Все находят ризок свой. И я думаю, то же самое здесь... Приезжать сюда и также искать э, варианты, кто что может. Что-то привозить отсюда, э, оттуда или отсюда что-то отправлять. Ну, здесь финики, например. Э, подсказка как подсказка. Здесь это финики. Э, здесь рынки огромные фиников в Риаде. Э, как сезон фиников, все, туда все съезжаются. Там сотни видов фиников и продают эти финики. Потом сюда везут мед очень много с Казахстана, с Киргизстана. Уже более 10 лет известный там киргизский мед продают здесь. Требуется, востребуемый. Потом здесь рынки, огромные рынки, где где ты можешь увидеть различных товар. Целый рынок, например, золото, серебра. Целый рынок там материалов, целый рынок такой, целый рынок такой. В общем, братья, приезжайте, и уже здесь, по месту уже, можете здесь сориентировать, кому что интересно. Кто-то хочет кондиционерами работать, кто-то хочет IT какие-то проекты разрабатывать, программисты, кто-то хочет автомастерскую. В общем, у каждого свое направление и развивайте эти дела. Если серьезные уже проекты, там уже саудит должен быть, там уже, конечно, у тебя партнер должен быть саудит. Здесь уже надо искать хорошего саудита, который честный саудит, да? потому что люди разные бывают. Представляете, человек, который не видел денег. И тут хороший такой проект выстреливает и с деньгами и бывает, бывает нечестные люди попадаются проблемы разбирательства еще еще еще но в целом в целом здесь конечно работать можно нужно и развиваться поэтому даже еще король здесь грант придумал грант если ты принесешь какой-то супер проект которым ты помогаешь стране тебе могут дать грант, там 30 человек в год получают гражданство Саудовской если у тебя серьезный проект. Вот. Думайте, что именно здесь можно внедрить. Кто-то вот хочет со своими какими-то IT-проектами зайти сюда, какие-то интересные моменты, ну, у каждого свое. В общем, я говорю то, что работу я не даю, не могу сказать, чтобы потом вы мне не говорили. вот мы приехали же, ну, мы же приехали. давай, теперь давай нам работу, работу я не даю. и э, я здесь могу с визой помочь, я могу вам помочь с жильем, дешевое жилье подобрать, там это, это, это, то есть какие-то вот вопросы здесь э, с уроками, там могу подсказать, это, это. но у вас, а другие вопросы уже, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, на меня не э, не вешайте баракалаупийком. Но приезжать надо. Приезжать надо. Люди едут. Даже не мусульмане сюда едут, очень много сейчас едут. Даже уже есть группа, там, группа русскоязычных, там, в саудии, там, в фейсбуке они там переписываются. И очень много людей едут работать сюда. Потому что здесь джида, риад, здесь разные компании, разные всякие сифараты, посольства, консульства разных стран и концерны разные и люди приезжают люди приезжают врачи приезжают да здесь вот много врачей медсестер очень много даже не мусульмане работают здесь в джидде мекка медина запрещена а вот остальные города то а, а, а, а, тут открытый у меня один был брат из латвии приехал от слам ислам принял он вообще я ему визу сделал он поехал на юг где-то 600 700 километров от Мекки южнее, короче, и там на побережье моря там провинциальный городок. Там вообще ни одного туриста не было, ни одного иностранца не было. И он один туда приехал, такой деловой метр девяносто, Абдурахман с бородой такой. Все удивляются на него смотрят, кто такой, чего он здесь приехал? Для чего он сюда приехал? Представили к нему смотрящего, тот смотрящий с ним целый месяц везде был. Думаю, для чего он сюда приехал? Арабский не знает обычно из наших не знает И, в общем, со мной, говорит, смотрящий целыми днями ходил Все смотрел Что мне, что мне здесь нужно и он так вот так жил полгода Полгода пожил Потом поехал в магриб женился на магрибанке И сейчас они в Турцию В Турцию вернулся он, короче Но факт, что люди едут Братья, едут люди Альхамдуллилля, туристическая виза позволяет тебе приехать В любой момент Находиться здесь 90 дней И э, спокойно, спокойно можешь двигаться по всей Саудовской Аравии, снять машину, арендовать машину. Российские права здесь международного образца, как катят? Я сам здесь ездил. У меня даже не международные, а простые. И то я здесь ездил. В общем, приезжайте, приезжайте. Конечно, первое должно быть у вас, что? Благие намерения. Хорошее намерение. Приехать в арабскую страну, приехать в мусульманскую страну, жить среди мусульман. Это вот должно быть намерение. Вчера как раз с братьями Хадис проходили. Где Расул Аллах сказал, что Будь в этой, в этой дуне Как будто ты горит, как будто ты странник Как будто ты странник а у То есть Абер Это э, Путешественник И Шейх Салях Он рассказывает, что Путешественник, вот например, или странник Приезжает в какую-то страну Приезжает, страна незнакомая Он там находится, никто его даже не знает только и Он ничего не знает. но Он в этой стране какое-то время приезжает, что-то здесь делает. и потом, Но ну, он постоянно думает о своей родине, постоянно думает о своем доме. Постоянно э, ждет возможности вернуться. Как только появляется возможность, он сразу схватает чемоданы, бежит, все собирает быстро-быстро-быстро. Там уж даже не до подарков. Здесь тоже так многие замечаешь, когда уже время уезжать. Люди мечутся. Это надо, это надо, это надо. Срочно, срочно, срочно. И все бегут. Скорей, скорее, скорее, скорее, скорее. И все уезжают потом. А ты их провожаешь. И вот то же самое, вот то же самое, вот это жизнь. В этой жизни ты должен быть вот такой путешественник, странник. Э, потому что жизнь наша там. Ахират там именно. Там, где жил наш э, Адам, э, дед наш э, со своей супругой Хава. Там они жили, Джаннати. Э, оттуда они были выведены из-за своего греха. Но они покаялись, и Аллах принял покаяние, но отправил их на землю. И э, туда возвращение Туда возвращение Поэтому в этой жизни нужно быть как странник Как путник вот, э, Побыли здесь Взяли то, что Аллах спону, тали, нам дал Опять брать нужно для своего Ахирата здесь все Все то, что тебе помогает э, И будет э, в судный день тебе будет э, Пользой из этого Ахирата Не должна быть у нас цель Это дунья не должна быть у нас целью этой дуни Это просто средство Средство для достижения удовольствия Аллаха. Поэтому напоминание себе в первую очередь И вам приезжать сюда э, С намерениями благими С благими намерениями И там дальше продолжение этого хадиса Там сказано уже э, Если ты дожил до вечера э, То не жди э, что не, не, не рассчитывай на то, что ты доживешь до утра или если ты дожил до утра, не рассчитывай на то, что доживешь до вечера. Поэтому э -э, ученые комментируют эти слова, они говорят, если у тебя есть дело, которое ты должен сделать, благое дело, даже тауба и стихвар сделать, какой-то благой поступок сделать, не откладывай его, скажи, не говори, вот я до вечера, да, вечером, вечером или э -э, утром, все, все, утром я сделаю тауба или там, это, это почитаю или это почитаю. Если есть возможность сделать хорошее дело, то делай. А то же самое, если есть возможность приехать сюда не откладывать. Кто-то говорит, я потом приеду там, в октябре приеду, в ноябре приеду. Ну, Но я на следующий год, когда будет все получше. Аллаху алям. Будет ли все получше? Аллаху субханаху вата аля а алям.